Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жанюров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про настоящую первопричину тревожного невроза. И об этом я вам сегодня расскажу на основе работы, на практике с клиентами и понимания, в чем причина позволит вам лучше сосредоточиться над тем, как из этих состояний выходить? Но для начала давайте определимся, как у вас все происходило. И в итоге мы с вами сможем понять, в чем же первопричина. На самом деле, со временем у вас происходил процесс повышения тревожности после которого у вас уже появляются какие-то симптомы, пугающие в теле, проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью. На этом фоне, на фоне какого-то случившегося стресса, у вас могут возникнуть панические атаки. Поэтому здесь мы говорим о том, что с течением времени, обычно с самого даже детства или подросткового возраста, у вас год за годом, идет постепенный процесс повышения вашей тревожности. То есть ваш уровень тревожности растет, и из-за того, что уровень растет, возникают дополнительные какие-то проблемы, такие как симптоматика в теле, проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью и панические атаки. И казалось бы, можно сказать, что первопричиной вашего невроза является процесс повышения тревожности. И это будет правильно, но не до конца. Давайте попробуем рассмотреть эту проблему еще глубже. Почему я уверен, что первопричиной причиной невроза является процесс повышения тревожности? Дело в том, что когда я работаю с клиентами, я работаю только в одном единственном направлении. В направлении их уровня тревожности. Моя задача начать Остановить процесс повышения тревожности и начать его снижение. И что происходит, когда у человека снижается тревожность? Во-первых, у него проходят симптомы. Они уменьшаются, какие-то проходят вовсе. Это происходит за счет снижения тревожности. У него проходят проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью, потому что нервное напряжение и тревоги не дают заснуть. Симптом один из тревоги – это дискомфорт в животе, остановка пищеварения, человеку не хочется есть. И он, соответственно, еще и тратит много калорий за счет того, что постоянно работает вегетативная нервная система. И получается, что у него потребление калорий высокое, он не ест. На фоне этого человек даже очень сильно теряет весе. Ну и утомляемость, если человек постоянно испытывает такие дефициты калорий, постоянные перегрузки эмоциональные, физические, конечно, у него возникает утомляемость, которая тоже проходит при снижении тревожности. Поэтому здесь мы говорим о том, что первая причина да, в первом приближении тревожного невроза – это процесс повышения тревожности. Но остается вопрос, который, наверное, вы сейчас хотите задать. А почему повышается тревожность? Почему это происходит? И вот здесь мы должны с вами сначала понять, а что такое тревожность? Давайте ответим на этот вопрос. На самом деле в течение каждого дня у вас возникает эмоция страха, чувство страха, волнения, беспокойства. Это ваши такие эмоциональные вспышки в течение каждого дня. И каждый раз, когда у вас возникает такая эмоция, это значит, что вы на что-то такой эмоцией среагировали. Если мы будем опираться на когнитивно-поведенческую психотерапию, то она показывает, что любая наша эмоциональная реакция является следствием вашего восприятия какого-то события, которое произошло. И когда вы сталкиваетесь с какими-то событиями, которые воспринимаете как опасные, в результате этого вы получаете естественным образом эмоцию страха. Получается, что тревожность возрастает в результате того, что у вас накапливается все больше и больше количество таких событий, которые вы воспринимаете как опасные. Это можно назвать как тревожные события. То есть, по сути, количество тревожных событий в вашей жизни со временем становится все больше. Именно это количество тревожных событий в вашей жизни и определяет ваш текущий уровень тревожности. А их увеличение приводит к повышению уровня тревожности, что и является первопричиной тревожного невроза. Теперь Вопрос заключается в том, что мы можем сказать, что из-за того, что я воспринимаю события как опасные и воспринимаю события как опасные все больше и больше таких событий в жизни, это и есть первопричина тревожного невроза. Но здесь мы также можем двинуться еще глубже. То есть мы говорили с вами о том, что процесс повышения тревожности в результате того, что я воспринимаю все больше событий как опасные, это и есть первопричина невроза. Но давайте взглянем еще глубже. Почему я воспринимаю как опасность столько событий? Потому что это ключевой момент, на котором нам нужно работать. Если я пойму, почему я воспринимаю эти события как опасные, я смогу корректировать свое восприятие и уменьшать количество тревожных событий таким образом. Собственно, именно этим я и занимаюсь в рамках работы со своими клиентами. Мы меняем их восприятие к тревожным событиям, за счет чего сокращается их общее количество, снижается уровень тревожности, и мы таким образом убираем эту первопричину. Но давайте мы вернемся. Почему вы воспринимаете как опасные события в своей жизни? И здесь дело в том, как возникает страх. Вы должны понять, что страх у вас возникает только в режиме реального времени. То есть только здесь и сейчас – вы можете испытать страх. Но парадокс в том, что вы реагируете не на то, что здесь и сейчас произошло. Реагируете вы в двух направлениях. Первое направление – это ваши планы на будущее. Как только вы что-то планируете, вы тут же видите негативный сценарий и возникает страх. Это первый вид событий – планы на будущее. Второе направление – это когда что-то в жизни уже произошло. Например, вы что-то увидели, услышали, почувствовали или вспомнили. Как только что-то произошло, а вы объяснили себе это одной пугающей причиной, то у вас тоже возникает страх. И получается, что в любой момент времени, когда возник страх, это значит, что я среагировал либо на свои планы на будущее, либо на то, что уже произошло в моей жизни. Именно поэтому многим людям непонятно, почему вот я сижу спокойный, а при этом у меня возникает страх. Потому что он возникает либо на ваши планы, либо на то, что уже произошло. Но при этом... Почему вы а, видите негативный сценарий? Почему вы объясняете одной пугающей причиной то, что произошло? И вот здесь мы говорим о том, что это на самом деле ситуации неопределенности. Вы не знаете, что ждет вас в будущем. Это неопределенность. Вы не понимаете, почему так случилось, как случилось. Это тоже неопределенность. И каждый раз, сталкиваясь с такими ситуациями неопределенности, Ввиду вашей специфики восприятия, это вызывает страх. Специфика восприятия какая? Что когда я что-то планирую и не знаю, как там будет в будущем, я автоматически вижу негативный сценарий. Когда что-то произошло, и я не понимаю, почему так случилось, я автоматически объясняю это одной пугающей причиной. Например, собираюсь пойти сдавать анализы, а вдруг мне скажут, что я серьезно болен. Подумал когда отдаст мне долг мой знакомый, а вдруг никогда не отдаст. Подумал лечь спать, а вдруг у меня будет бессонница. Подумал, как буду чувствовать себя в будущем, а вдруг от этого состояния никогда не избавлюсь. Вспомнил, как у дяди Васи случился инсульт, а вдруг со мной такое произойдет. Вспомнил, как я попал в аварию, а вдруг опять со мной такое случится. Почувствовал, что у меня закололо в боку, а вдруг у меня рак. И множество таких ситуаций, и их просто бесчисленное множество на сегодняшний день у вас есть. И получается, что вы вот так воспринимая ситуации неопределенности, специфично воспринимая ситуации неопределенности, приводите к тому, что этих ситуаций тревожных у вас становится больше и получается растет уровень тревожности. Теперь давайте мы с вами подкорректируем. На сегодняшний день можно сказать, что первой причиной тревожного невроза является специфичное восприятие ситуаций неопределенности. То есть, то, что вы специфично воспринимаете ситуации неопределенности, приводит к тому, что на них возникает страх. Со временем количество таких ситуаций у вас возрастает. Это приводит к повышению уровня тревожности и к появлению у вас различных симптомов, проблем со сном, панических атак, высокой тревожности. Получается что все, что вам требуется сделать, это поменять свою специфику восприятия вот таких ситуаций неопределенности. Именно эта специфика восприятия и является, на мой взгляд, первопричиной появления невроза. Потому что когда вы так воспринимаете ситуацию, со временем ситуации неопределенности становится больше. И получается, что каждая ситуация неопределенности тут же начинает провоцировать страх. И таких ситуаций становится больше, растет ваш уровень тревожности. Получается, что ваша проблема, если мы прям возьмем с верхнего уровня и спустимся в самый низ, то мы можем рассказать полностью, что первопричиной невроза является процесс повышения тревожности, который происходит из-за того, что я воспринимаю как опасное большое количество событий в своей жизни. Воспринимаю я их так, потому что у меня есть специфика восприятия ситуации и неопределенности. И вот это может быть достаточно сложное для вас, но очень конкретное объяснение первопричины тревожного невроза. Итак, напоследок я вам могу сказать о том, что вот эта первопричина, зачастую мы задаемся вопросом, как она вообще возникла, эти проблемы. Есть э, три сценария, по которым это появляется. Наиболее распространенный сценарий, почему такая специфика восприятия ситуации неопределенности у вас появилась, это в результате научения вашими близкими или родителями. То есть зачастую в 90% случаев повышенная тревожность, тревожный невроз. Возникают в результате того, что один из родителей у вас имел эти проблемы. Проблемы с тревожностью, проблемы с эмоциональностью. Или это мог быть не родитель, а человек, который оказывал на вас влияние. Это может быть бабушка, дедушка, если они вас воспитывают. 90% случаев это в результате научения. То есть это не на генетическом уровне, а вас научили так воспринимать такие ситуации. Грубо говоря, вы в детстве шли куда-нибудь на экзамен, а мама уже бегала и думала, а, что будет, если ты плохо сдашь. И получается, что вы таким образом перенимали ее мировосприятие, потому что воспринимали ее как авторитетную личность, доверяя ей. Второй причиной является серьезные стрессы в детстве. Такие, как насилие или болезни. Есть, когда ребенок в детстве сталкивается с серьезным каким-то стрессом, это тоже приводит к изменению вот такому мировосприятию и к такому восприятию ситуации неопределенности. И третий, это неполная семья в детстве. В большинстве случаев, когда ребенок растет в неполной семье, где есть только либо отец, либо только мать, это приводит тоже к такой специфике восприятия ситуации неопределенности. В конечном итоге вы должны понять, что в, даже если у вас это годами уже происходило, вы всегда можете в любой абсолютно момент начать менять свое восприятие к ситуациям неопределенности. И это приведет к тому, что общее количество таких ситуаций для вас будет сокращаться. И в результате этого снижается Ваш уровень тревожности и формируются правильные убеждения. А за счет этого формируется правильное мировосприятие. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно напишите их в комментариях. На этом у меня сегодня все. Спасибо, что вы со мной. Всем пока.